Всем привет, я все. У меня для вас замечательная новость. Я разыгрываю вот такие вот часы. Если выиграет девочка, то я ей подарю вот такие вот розовые часы. А если выиграет мальчик, то я ему подарю вот такие вот оранжевые часы. По ним можно звонить, у них есть GPS и все прочее. Подробнее о них можно узнать. На моем канале вот в этом видео. А также у меня есть куча медалей, которые я тоже буду разыгрывать. Так что достанется почти всем. Кому не повезет с часами, тот получит. Тому повезет с медальками. Чтобы выиграть в конкурсе, Вступите в мою группу ВКонтакте, ссылочка в описании и вот здесь вот. А также сделайте репост этого видео и напишите в комментариях, я хочу выиграть часы. И не забудьте подписаться на канал на ютубе. Пока-пока.